Уважаемые депутаты Николаевича, посмотрим к работе. Из 25 депутатов советы депутатов города на заседания 23-й сессии у нас присутствует 21 депутат. Согласно пункту 24.9 приглашенной работы сессии, сессия является правом. Какие будут предложения? Крым. Ну, за то, чтобы открыть сессию, прошу голосовать. Кто за? Против? Принято единогласно. У нас на сессию будут приглашены сегодня депутаты, законодательного собрания Сибирской области, глава Барабинского района, председатель совета депутатов Баранинского района, руководители муниципальных предприятий и учреждений, прокуратура, средства массовой информации, а также жители города Барабинска. Уважаемые коллеги, как всегда у нас в период между сессиями свои дни рождения отметили депутаты. Это у нас Александр Владимирович Зинченко, отметил свой свои рождения. Наталья Алексеевна, Елена Юриевна. Сессии нам необходимо избрать секретаря, сессии на счетную комиссию. Но у нас сегодня нашего объясненного секретаря нет в отпуске. У кого какие будут предложения по секретарю? У нас не против? Кто за то, чтобы избавиться к сессию? У нас на сессии прошу голосовать. Кто за? Кто против? Воздержанность принято, спасибо. Ну и счетная комиссия предлагает Наталья Сергеевна, я сам Владимир. Нет возражений? Кто за данную тренинатуру, прошу голосовать, кто за. Против? нас принято, неогласно. А, на смотрины вносится проект «Повестки дня 23 сессии, проект имеется у всех в руках. Также данный проект был опубликован в газете Бараминской вестнику, предложение муниципальной вести, а, Ведомости, еды, извините, предложение муниципальной вести, по 37-16 июля 2019 года. То за то, что принять данный проект за основу, прошу голосовать. То за, кто против, сдержался, принят. Изменения, дополнений будет повестку Нет. То за то, что принять повестку в целом, прошу голосовать, то за, Против, сдержался принято, но я единогласно. Переходим к рассмотрению повестки дня. Первый вопрос у нас с вами с семьи в бюджет. У нас докладчик Григорий Андреев. Уважаемые коллеги, данный вопрос рассмотрим на общей комиссии, на, на, на комитете по бюджету. Есть ли необходимость то мы перейдем к вопросам. Вопросы, Пожалуйста, вопросы к Давайте вот по пункту вот, 2.3 пояснительные записки, 28 миллионов, это, это, это вот туда, мы субтитивы туда в ЖКГ даем, да? Да. Надо. А на что они планируют ее? На погашение кредитов за, за, за уголь и газ. Уголь и Это ухватает, чтобы полностью погасить? Нет, нет. А сколько там вообще за долг? Ну, я сейчас не, не знаю, сколько. Ну, приблизительно плюс минус. Около 65, по-моему, ну, то есть а мы вообще в этом году что-нибудь еще планируем? Нет, пока не планируем, но единственное, что мы сейчас запланировали, то финансирование 1 473. 000. А из области еще, скорее всего, что будет дотация, поэтому на следующей сессии, скорее всего, будем выносить снова. Так, понятно. Вот э, субсидия на 5 миллионов, следующий пункт 2.4, вот эти вот 5 миллионов шестьдесят э, тысяча шестьсот рублей, они да, Ломоносова. Да. Это тот участок, который, я так понимаю, от Галтурина, э, да, туда идет? Или нет? Да, Или вы не, не знаете? Какой участок? Улица Ломоносова продолжение наверное, не знаю. Ломоносова не знаю. Вот. Так, субсидии на капитальный ремонт учреждений миллион пятьсот. Значит, это на, на ремонт дома культуры. Скажите, пожалуйста, по сейчас, культуры. сейчас по, после пожара, я так понимаю, там. Надо добавлять, наверное, да? Нет? Нет. Все нормально? Справились? Да, там не было ничего. Хорошо. Вот. Да. И, значит по, значит, по работам еще да. а, подготовка по ликвидации свалки 6 миллионов, значит, 6, да? Значит, 6, 6 миллионов дает в области, 500 дает район. Это подготовка, про весь мир, документации пока. Произбирь в чистом виде. Да, а когда планируется чистый, у нас да. аукцион? Аукцион, ну, вот сейчас примем и сразу будем проводить. Понятно. В ближайшее время. Сергей Владимирович, вы знаете, нет? То есть, то есть, по, то есть, что, что планируется? То есть, по рекультивации это будем. Что? Вот, вот 6 миллионов на что пойдет у нас? Что там будет зачем? Да, проект проект, проект, проект, проект, проект. Проект. Она, она что будет содержать? Но проект еще вставляется. Ликвидация свалки. Понятно. Хорошо, пункт 3.2 вот, в расходах, вот это 30, 30, 817 тысяч а, из 30 миллионов, это местный бюджетный добавляет? Бюджет? Значит, 28 миллионов областной бюджет, 817,3 это дает на ремонт котла по Воронково, Там дом, до квартирный, что ли. Ну, короче, отапливала школа. Угу. 47-я, 47, а сейчас будет отапливать город. Поэтому мужика уделяется именно на, на отопление вот этого дома. Понятно. И вот этот пункт ну, 3.5 тоже получается расходов потому что ну, даже на комиссии как бы там шибко вопросов не задавали, там нет, не обсуждался вопрос. То есть миллион семьсот девяносто восемь и 250 тысяч за счет местного бюджета. То есть вот эта история с благоустройством площади вообще, а проект уже есть как-то? Да, уже все есть. А где можно с ним ознакомиться? Ну, наверное, Ну, наверное, ли у Капориков? Ну, у Капориков должен быть. Есть проект, Должен быть Копориков. или есть. Ну, то не есть вот 1 тысяч. А тут такая цифра взялась. Просто вот, до копейки. Миллион восемьсот. Нет. Откуда? Сметные стоимости. А проект? И проект. Хорошо, то есть это в рамках, в рамках чего мы все это реализуем? В рамках инициативы населения была. И выиграл конкурс «Инициативное бюджетирование» по программам. Это программа, Программа, да, да? инициативное бюджетирование. Город Бараник подал заявку, выиграл конкурс, на, и поэтому область выделила полтора миллиона, миллион четыреста девяносто восемь. Район выделил триста, и город сто, и сто пятьдесят с населения. Елена на вопрос тогда наводящий. То есть это инициатива населения была? Да, да, да, да, инициатива да, населения. И, и эта да, программа это... участвует да, только это... когда, с... когда от населения исходит? Да, да, и обязательно население здесь инициирует. И это совет ветеранов, по-моему, и, по и участвовала в коммунистической да, партии. В связи с этим получается софинансировать да, он 10%? Да, область визила, и 10% необходимо собрать со сибири. Все понятно. Еще скажите, пожалуйста, ну, а что вот в эти все-таки миллион семьсот девяносто, помимо… Значит, ремонт самого памятника и ремонт прилегающих памятников, памятников, памятников территории. Памят. Площади, вот тут площади все, ну не всей прилегающих памятников площади. Понятно. Хорошо. А вот и 55 миллионов 310 – это то, что на Ломоносово у нас. Идет, да, и со стойкой на силу есть по распределению сигнований, вот по обеспечению мероприятий по переселению граждан в жилья. то есть линейное 5, а малое 3, Ленина 147 – 28 миллионов. Что, что, что, что у нас да. туда? Вот, э, мы как планируем эти деньги потратить? Ну, на переселение там будет зависеть от того, что желание граждане. Либо он выкупной получит, либо будет приобретать квартиру на вторичном рынке. Есть уже сам, желание самого человека. Скажите, пожалуйста, а с текущим переселением, то есть я просто знаю, что Польва Толстого 18, то есть они деньги тут не могут получить, но попросили восемнадцать, пока еще деньги не выделены, только пока обещания от них. Поэтому, как только будет решен вопрос о выделении городу, значит, соответственно, они будут включены в бюджет. Пока их в бюджете нет. Ну, губернатор, чтобы президент сказал, будет переселение. Ну, будет. пока еще не соглашение, ни, никакого документа, уведомления, что нам выделять деньги. Пока вопрос не решен еще до конца. А, скажите, пожалуйста, совет депутатов администрации, как этот вопрос ставит, будировать, нет? Почему? Ну, естественно. Люди ждут. Люди ждут. Естественно. Сегодня, сегодня буквально разговаривают с министерством, обещают... На следующей неделе эти деньги неделе. еще раз на, на следующей неделе, да? Ну, по крайней мере, еще сессия, понимаю, летняя, да, мы еще. мы должны будем принять. Ну -то там с маленькой Если только будет решен вопрос о отделении барабинску денег, и значит, будет реальный день, поступивший на счет, то мы без сессии постановлением главы принимаем постановление и деньги эти будут выделяться ну, то есть по целевому назначению. То есть, деньги сразу будут... Будут отданы. Деньги то есть они через бюджет, бюджет не пройдут? Нет, они через бюджет не пройдут, но из расход мы их можем. просто готовим постановление главы о внесении изменений в бюджетную роспись. И деньги это расходятся по целевому назначению. Ну, тогда то информацию выделять... на сессию приготовить и все, что для всех понятно ну, было. Ну естественно, в сессии будет вся информация. Вопросов не возникало нет. потом никаких? Пожалуйста, строительство глубоководной скважины, 21 миллион получается, 22 миллион, 153 да. То есть там все, проекты все все готовы, все да? идет, то есть, да. только сейчас деньги принимаем, да. и начали быть. Ну, площадка есть. уже готова. Да. А эти готовы? деньги еще мы в декабре писали. Это просто вам дается приложение сейчас, как настоящее решение. То есть эти деньги уже у нас были предусмотрены изначально. Хорошо. Реконструкция объектов водоотведения, эти 10 миллионов. То есть они у нас сейчас, какие работы ведутся? Ну, по водоотведению, да, и работы начаты, ведутся они. Так это же не изменение в бюджет. Это не изменение, Нет, это нас первоначально было. Не это... это... Нет, ну вопрос у нас, изменение бюджета бюджет, же да. идет. Это изначально уже да. было все предусмотрено. Угу. Ну, все, наверное, вопросы Нет. Еще вопросы есть? Нет, вообще выступить. есть пожалуйста. Знаете, здравствуйте, уважаемые коллеги. Я, Пиши, лучшим, я понимаю, что мы здесь решаем очень важные вопросы. Вот, принимаем деньги в бюджет. Бюджет, как говорится, народные деньги тратятся, они должны с умом. Вот. А что вызывает большие вопросы. То есть деньги мы примем, а как они тратятся, То есть у меня очень много вопросов возникает. Вот. Поэтому поговорим о текущем бюджете и о том, как деньги потратились. Вот. <клево> Замечательная новость была, та, которая порадовала наверное, депутатов северных улиц. Это отсыпка улицы Переука Рабочего которую долго ждали, два года ждали, вот, до да, этого благоустройство там всячески тоже помогало, там и коридоровали все. Вот, значит, новость хорошо прошла, трапортовали, деньги потрачены, переулок отсыпан. Все замечательно. Дело в том, что нет, а, нет, ну нет, <клёх> фактически не завершен. Так эффективности значит, расходования денежных средств. Вот. Проехал ни по одной улице, ни по одному переулку не, не лежат трубы. Ни вдоль улиц, ни по переулку. То есть у жителей совершенно, возникает совершенно справедливый вопрос. То есть вбухали такие деньги, то есть в воде просто некуда будет уходить. То есть на весной, собственно говоря, там особенно угловые дома, они просто потонут. А значит, те обещания, которые дает значит, заместитель главы администрации, здесь было совещание по комфортной городской среде комиссии, здесь на вашем месте, где Владимир сидел Суслов. Вот. Конкретно улица Каинская. То есть стоял вопрос, старший по дому приехал. Вот. Он сказал, что значит, труба будет, ее буквально вот везут. Значит, сегодня приезжают, то есть улица отсыпана, никакой трубы не лежит. А, у жителей вопрос не закрылся. Деньги в вот. Значит Дальше тоже попросили приехать, посмотреть, потому что они там, естественно, ну, беспокоятся. Опять же, к эффективности расходования денежных средств администрации нашей. Вот. Это значит, улица Пролетарская, северная часть и южная часть, кто знает там вот эти болота. Вот, долго добивались тоже, для того, чтобы прокопали и в сторону железной дороги сделали. То есть, вот, все сделали, замечательно. Вот. Яма по пояс. Вот, вода, по идее, должна уходить. Потратили деньги, значит, все понятно. Но дело в том, что труба значит, от уровня значит, воды ну, находится чуть ну, выше метра. То есть Для того, чтобы вода начала уходить, нужно, то есть, чтобы там, я не знаю, весь барабин сюда стек, и тогда только начнет туда течь. Деньги, я не знаю, то есть начинаю вопрос выяснять, то есть тут дело благоустройство или подрядчики. Вот, прокопали канал, вот здесь же глина вся брошенная. То есть там люди что-то отсыпали, тоже вопрос к эффективности. То есть все замечательно. Ждали долго, жители довольны. Бабах все, все. Вот, к эффективности расходования денежных средств. Значит. Комфортная городская среда. Вот сейчас мы там и на дороге деньги принимаем по комфортной городской среде. Вот, знаете, приезжал Всероссийский народный фронт. Проехали Островского 5-7. Замечательно. Значит, такая неразбериха у людей творится. То есть, кто раньше подавал, кто позже. Заходим в двор Островского 7 Очень много знакомых там живет Даже они подкручивают Говорят, у нас здесь нормальный советский асфальт который а новый тоненьким слоем положить И все, ОНФ приезжает Дорожники тоже сами говорят, а они что с ума посходили? Капориков присутствовал, где он есть Нет его сегодня вот. Все руками развозят. Есть дома, где по, даже на том же самом квартале Б Ульяновская, 149, выйти невозможно Мы, значит, Островского 7 Будем снимать асфальт нормальный Там же класть, значит, новый ну, ну вот, вот это наше расходование денежных средств. Коммунистическая 11-13. Объект сделали. Понятно, что после, после хаоса любая, значит, любая конфетка значит, покажется вот таким огромным пирогом. Люди довольны, все. Ну, только асфальт крошится. Лужи стоят. Заборы не укреплены. Значит, Здесь же опять же Суслов на этом говорит. Значит, Мы здесь претензионную работу Показывайте Нет претензионных работ. Теперь, что касается значит, ремонта, ремонта Ленина, да, пожалуйста, как бы, ну, как бы, здесь я помню, что Гутов, и, наверное, может быть, инициировал вопрос. Нужно ремонтировать памятник все в площадь Ленина, то есть у нас так она и называется. Вот. Нужно ремонтировать. Вот. А теперь, значит, читаю газету, сейчас вот обращение, перечислите деньги значит, на ремонт памятника. Вот. Я помню, как в прошлом году, значит, здесь э, э, мы всем миром, как говорится, искали деньги на карусель. Вот. Нашли. Ну, нашли, а карусель только не нашли. Вот. А, сейчас вы можете долго, сейчас может администрация, что там что-нибудь, аукцион какая-нибудь, задержка. И все вы людям выходите, все это объясняйте. Где карусель, где-то. Сейчас может, то же есть, самое с может, Лениным и что да. вот. Значит, э, поэтому, ну, как бы, принимать, я не знаю, давайте уже как-то вот уже... Уже, ну, шевелиться там, как наш президент говорит, нет времени на раскачку. Вот у вас нет времени на раскачку. Время вышло, Ну. Спасибо. но я так понимаю, проработницы еще работы не завершены, еще и деньги никто не подписывал, никакие акты, и будут, я думаю, с все выполнены. Так, уважаемые коллеги, если у выступ есть, пожалуйста, 5 мне куда да, ну, А куда-то репетится, Сергей Ну, куда нам стоит? Ну, куда нам стоит? Мы принимаем внесение изменений. Ситуация с дорогами, конечно, серьезная, но в этой ситуации одно радует, что идут работы, движутся. Я уже предлагал варианты. Давайте, если отсутствует контроль, ну давайте будем вызывать, обращаться к подрядчику. Пусть подрядчик приходит, нам пояснит, почему происходят задержки, те или иные задержки. Это у меня на сегодня есть информация, что это по вине подрядчика. Значит, на сайте арбитражного суда висит решение о недобросовестности. Обратилась администрация города. Значит, то есть они, ну какие-то все равно, тут тоже надо разграничивать, да, чья ответственность и за счет чего происходит неэффективность. Я еще раз повторюсь, одно радует, что есть понимание, что дороги действительно плохие, их надо делать. Есть понимание сегодня у главы района, что в городе Барабинске с земляным покрытием дороги плохие. На сегодняшний день здесь вот есть, значит, утверждает, выделено, я обращался к главе района, мы с ним долго разговаривали, беседовали, и он поддержал меня, 200 тысяч выделено на участок дороги советская, Отсыпка, значит, это мой избирательный округ, отсыпать будут щебеночным покрытием и он как бы глава района говорит, что надо действительно вот эти вот земляным дороги где вот как ященко там говорил вот эти вот небольшие улицы их надо щебеночным покрытием отсыпать лучше сделать лучше затратить деньги да вот эти, на большее количество дорог Зачем их асфальтировать, допустим Если там не нет такой интенсивности движения Дороги тупиковые Лучше щебеночным покрытием Но мы сделаем больше, понимаете И у нас большое количество населения Будет ходить по нормальным дорогам и я еще раз говорю, этот бюджет надо принимать, утверждать, потому что есть сегодня и у администрации города, и у администрации Барабинского района понимание, что дороги надо делать, они находятся в плохом состоянии, и их надо ремонтировать. А относительно эффективности здесь, да, надо разграничивать и смотреть, на ком лежит ответственность, то есть полномочия. Если есть вина подрядчика, он тормозит, а я больше склоняюсь к той мысли, потому что я смотрел решение суда, это на сайте. Там есть вина подрядчика. Значит, надо с подрядчиками вызывать их сюда. У нас есть, коллеги, все полномочия вызвать подрядчика, узнать, расспросить. И все, довести эту информацию до населения. У нас в чем проблема? Сегодня Константин Евгеньевич затронул президента Российской Федерации. Да? Но президент Российской Федерации ясно сказал в Иркутске, нет информированных. Надо людей информировать, рассказывать, чтобы они не путались, кто, а у них получается вина на одном лежит, на администрации города или на администрации района, они во всем виноваты. Но здесь есть подрядчики, понимаете, поэтому нужно вызывать, информировать и все это освещать и разбираться, почему сегодня подрядчик берет на себя обязательства, с администрацией одно обязательство, оплатить работу. Проекты оплатить работы Подрядчик должен выполнить сроки Если он не выполняет, значит с него надо спрашивать И все издержки На подрядчика ну, Пусть сюда приходит. у нас есть все полномочия я еще раз повторюсь ну, Если есть какие-то задержки И население обращается, давайте будем рассматривать Обратимся не к подрядчику Спасибо. Он обязан прийти, это муниципальный заказ Контракт муниципальный Он обязан прийти и пояснить нам сегодня Почему он так делает И некачественно делает И неэффективно делает у меня все, уважаемый. значит. А, но ну, все-таки на депутатов, я так понимаю, там, многие вопросы там, не вкладывают на подрядчик. Но работу организует администрация. Вот. Я в этом году голосовал за удовлетворительную оценку, давал работе администрации. Вот. Если бы завтра была оценку, я такую же выдал бы мне вот. Болезнь системная. Вот. Значит, в машине едут те же самые граждане. Вот. Никаких изменений не произошло после изменения главы. Вот. Никакие выводы после сбора подписей в отношении значит, отставки администрации никто так и не сделал. Вот. Никаких конструктивных изменений не происходит. Вот. Если, значит, не умеете, не можете или не хотите работать, просто уходите и все тогда, в отставку. Вот. Я просто был здесь в Сдвинске вот, и часто бываю в Куйбыши. Наши два города соседей. Заедьте и посмотрите. Там почему-то подрядчики, вот те же самые подрядчики. Но асфальт не отслаивается, и чистые и дорога -то. А здесь сидит Суслов, которая улица Ломоносова. И говорит, что мы за проект заплатили 700 тысяч, а там, оказывается, проект неправильный. Я у него, если помните, у меня видеозапись есть, пока еще вот этой вот камеры не было. Сказал, будем подавать в арбитраж. Где заявление в арбитраже Где? Дома строят, дома рушатся. Дороги делают, это рушатся. Потом какие-то подрядчики. Подрядчики барабинские уже, я так понимаю, что заходить не хотят, потому что это. Как, как зайдешь, так выйдешь ни с чем. Поэтому надо чаще на объекта бывать контролировать. Кто вот на рабочем переулке с администрации был. И смотрел, что ни на одной улице, ни на одном перекрестке. Кто был на Островского 7 и видел, что не нужно туда ломать асфальт. Эти деньги лучше бы на соседний двор пустили. Или другой объект сэкономили. Или детскую площадку больше поставили. Вот такие. это. коммунистическая 11-13. Я не знаю, что ли да, подрядчики будут делать. То есть, ОНФ сказал однозначно, что, знаешь, что будет сжимать ситуацию, привлекать к уголовной ответственности, делать замеры, то есть будут разбираться. Я со своей стороны тоже буду сейчас с этим вопросом, хотя не мой опыт, просто в рамках активности э, с, с ОНФ. По рабочему перевоку, по гражданскому патрулям начинали, тоже сейчас будут, ну, то есть ну как так, ну положили, положили, а, а и так сойдет. Дом построили, а и так сойдет. Поэтому эта система... Они так, случайно. Спасибо, Константин Иванович. Я, я так да. понимаю, вы продолжаете подменять главу, да, вам по главе обращаются все, люди, вы все наказы выполняете? Да. Нет. Пожалуйста. Я, Три я, минуты. Я как всегда не слышу. Мы изменение бюджет принимаем нет, уже 25 минут уже. Коллеги, понимаете, нет, критика – это нет, хорошо, думаю, но... Другое. но критика – это, конечно, нет, хорошо. Должна быть, но критика без и, предложения, она без разницы, понимаете? Надо предлагать, вот я предложил, давайте подрядчика будем вызывать сюда, разговаривать. Здесь будет сидеть же администрации, мы здесь прямо все и выясним, кто и что виноват, и это будет все наглядно. Вот и все. А просто так критиковать без каких-то предложений, ну вносите предложения, будем рассматривать, обсуждать, как контролировать, как смотреть и где, что и как. Вот и все, здесь больше другого выхода нет. А просто так э, критиковать, как бы это бессмысленно. Надо какие-то предложения. Я вношу предложение, э, Константин Евгеньевич, что надо отталкиваться в первую очередь от того, кто строит и как строит. И, ну, отсюда будет. Здесь же будет вся администрация присутствия. Здесь все будет. Вызовем подрядчика и разберемся, почему это дело неэффективно. Есть предложение к Да, давайте. Кто за то. Прошу голосовать. Спасибо. Сергей Иванович, заключение вашего комитета. Заключение, значит, бюджетного комитета по вопросу о внесении изменений в решении 19-й сессии депутатов. Это первое. Значит, принять? принять. Спасибо. Ставлю, я, ставлю голосование. То за то, чтобы принять данный проект за основу, прошу голосовать. То за счетную комиссию? «Единогласно, да? А кто против, воздержался, принято. Изменение, дополнение будет данный проект решения? Нет. Кто ну, за то, что принять данный проект решения в целом, прошу голосовать. А кто за? Против, воздержался, принято и Спасибо». Второй вопрос по повестке дня у нас о замене дотации на уравнение бюджетной обеспеченности поселений дополнительным мотивом начисления от налога на доходы физических лиц, также на закладу Григорий Есть необходимость заклада, мы перейдем к вопросам? Вопросы, пожалуйста, вопросы, Григорий Андреев. Нет вопросов? Желающие выступить есть? Сергей Иванович, заключение вашего комитета. Значит, заключение бюджетного комитета. Это рекомендовать да, сессии принять. Спасибо. У меня предложение проголосовать в целом. Нету за Нет возражений? Нет. Кто за то, чтобы принять данный проект решения в целом, прошу голосовать. Кто за? Против? Держался принять. Согласен. Спасибо. Третий вопрос в повестке дня у нас. Об утверждении положения о порядке сообщения лицами, замещающими муниципальные должности города Барабинска, Барабинска, район Сибирской области, о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которые приводят и не может привести к конфликту интересов. У нас докладчик Зламанова Ирина Геннадьевна. Пожалуйста, Также этот вопрос был рассмотрен на общей комиссии, на профильном комитете. Есть необходимые доклады? Нет? Нет. Пожалуйста, вопросы к Ирине Геннадь. Нет? Нет вопросов? Угу. Александр, Александр не не не Желающий устав есть? Не не Нет. Не Виктор Иванович, заключение да. вашего комитета. Ну, данный вопрос был рассмотрен на комиссии. Сказать, изучено предмет соответствия законодательству. Решение комиссии рекомендовать. Приятный. Спасибо. У меня также помогло. предложение проголосовать в целом. Это за российский? Нет. Кто за то, чтобы принять данный проект решения в целом, прошу голосовать, то за. Против. За то, принять, Спасибо. Ну и четвертый вопрос. Парижский дня у нас о досрочном прекращении полномочий депутата Совета депутатов города Барабинска, Барабинск районного Сибирского области. Ну, как известно, у нас... 28 июня ушел в жизни наш коллега Чирпоковц, Италий Петрович. И как мы хотим, мы хотим, мы обязаны принять с вами решение о дослышном предпочтении у нас, в соответствии с 131 законом и в соответствии с, соответствии с уставом Колодой Чтобы потом это положение, мы передали в избирательную комиссию и потом мы назначили дополнительные выборы. Вопросы есть? Нет вопросов? Желающие выступы есть? Пожалуйста. Уважаемые коллеги, Виталий Петрович был очень хорошим человеком, настоящим товарищем, соратником. Поэтому я считаю, что сегодняшнюю сессию нужно было начать не с поздравлений, а с минуты молчания. Поэтому я хотел бы попросить встать и почтить память Виталия Петровича минуты молчания. также принять этот вопрос в целом. Кто за то, чтобы принять вопросы о досрочном прекращении полномочий депутата Совета депутатов города Барабинска, Барабинского района Сибирской области. В целом, прошу голосовать, кто за, кто против, воздержался, принят не Уважаемые коллеги, у нас вопросы по весь дня все рассмотрены, сессия закрыта.